Бытует мнение, что сегодня российский кинематограф находится на дне своих возможностей, поскольку много копируют западных картин, теряя самобытность. Режиссер Айнас Мухамедзянов в новом фильме Ибн Фадуан доказывает зрителям обратное. Документально-художественная драма, оригинальная история нашей страны. Кинокартина рассказывает о жизни одного из самых просвещенных людей Среднего Востока — ученого и путешественника Ахмеда Ибн Фадуана, с которым напрямую связано становление исламского мира на территории волжской Болгарии. В двадцать втором году было отпраздновано такое грандиозное событие, которое связано с принятием ислама на территории Российской Федерации, но тогда еще федерации не было, И именно с переходом посольства, в котором был секретарем Ибн Фадлан. 300 актеров, 200 костюмов, повторяющих аутентичность эпохи, широкая география съемок от Анти до Узбекистана. Над сохранением правдоподобности в художественной картине работала большая съемочная команда совместно с историческими консультантами. Среди них доцент Института международных отношений Казанского федерального университета, директор Белярского историко-археологического и природного музея-заповедника Зуфар Шакиров. Я знакомился с объектом на территории нашего заповедника. Вот на сегодняшний день самые древние из Мечетей в Северо-Восточной Европе это соборная мечеть на территории древнего Беляра. Премьера документально художественного фильма состоялась осенью прошлого года в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Однако в широкий прокат вышел только в этом году. Виктория Бояринцева, Карина Саяхова, Сфарид Захитуглы, Универньюз.